В истории передается, что одна женщина из сынов Израилевых, которая была проституткой, представьте, это была профессией данной женщины, самый худший из худших грехов, просто невообразимо, понимаете. Женщина занималась этим, чтобы прожить, и это было ее работой. Однажды эта проститутка шла по дороге и увидела собаку, испытывавшую жажду. Это сатана, это то, как он работает. И как, по сути, она собирается поступить? И взгляните на это с точки зрения мусульманина. Это лишь собака, собака, что является нечистью. Это ведь не был красивый цветной попугай, который мог понравиться. Нет, нет, нет. Это была бездомная собака, без хозяина. Но эта женщина добралась до колодца с водой, выпила из него, и она увидела жажду в глазах этой собаки. А собака не могла взобраться в колодец, что-то юкнуло в сердце этой женщины, и она поступила благородно. Она принесла воду этой жаждущей собаке и дала ей выпить. Пророк والسلام, говорит, что Аллах جل, ввел ее в рай благодаря одному этому благодеянию, совершенному ею. Это и есть ислам. Не скупитесь на благодеяние. Используйте каждую возможность. Что бы ни было, если это благое, то будьте первыми в его совершении. Пророк والسلام, говорит о судном дне, самый тяжелый день всех нас он описывает пророк алей вассалям говорит каждый из вас предстанет перед аллахом и будет говорить с аллахом напрямую и не будет там переводчика между вами и аллахом представь себе ты чувствуешь тон ты чувствуешь строгость данного хадиса и затем пророк алей -салям продолжает говоря потом ты посмотришь направо и все что ты увидишь будут деяния, совершенные тобой. Затем ты глянешь налево, и все, что ты увидишь, будут деяния, сделанные тобой. А затем ты посмотришь перед собой и увидишь ад, адское пламя, горящее перед тобой. Что за описание? Ты подумаешь, Аллах Велик, как же мне спасти свою душу от этого? Пророк говорит, «Спаси себя от ада, хотя бы даже половиной финика отданного в качестве милостыни. Это и есть ислам. Любое благодеяние, которое ты совершишь, ты обязательно найдешь в день суда. И сегодня ты жив, и у тебя есть прекрасная возможность совершать все это. Не растрачивайте свое время, мои братья и сестры. Не растрачивайте свое время.